Горел мечтой Сильнее, чем всякая страсть Что жжет меня изнутри Дай мне владеть собой в жизнь моя служила тебе Была бы живою хвалой Что льется из глубины Хвалою I'm Все кривые пути Идти твоей тропой Небесной тропой Любви Пусть растает в сердце Лед спящая без неба Душа Устанет Горящей стрелой Летящей из глубины Стрелою к тебе Твоя моя, молю, чтобы и моя глубина была бы твоей глубиной. Из глубины живая вода, вода твоей моей любви, как река, узлется пробуждая от сна, сердца наполняя. И надежда моя Молюсь, чтобы моя глубина Была бы твоей глубиной Из глубины живая вода Вода твоей любви, как река Узьется, пробуждая Ее люби как века, пусть снится пробуждая.